Всем привет ребята, с вами Владислав и вы на канале Мастер Джелло. И в этом видео я хочу рассказать с чем вы столкнетесь при покупке нового поколения консолей Xbox Series. Обязательно ставьте лайки, если вам понравится это видео, а также пишите в комментариях про что я не рассказал. Первое, с чем вы столкнетесь, это какую же консоль взять. Если вы имеете всего 300 долларов и вам нужна консоль для Full HD монитора, то берите Series S спокойно. Но если вы графа Дрочер и имеете 600 баксов в кошельке и у вас есть 4К телевизор, то конечно же берите Series X. Второе, это геймпад. В комплекте с которым вместо аккумуляторов положили батарейки. Сроки жизни при ежедневном пользовании от 4 часов составляет всего неделя. Так что первым же делом о чем я задумался, это покупка аккумулятора. В итоге, после покупки консоли, вам нужно еще подготовить тысячи рублей для одного геймпада. Но это стоимость оригинальных. Всегда есть Алиэкспресс, на котором можно купить обычные пальчиковые аккумуляторы. Всего за пару сотен рублей и их вам хватит минимум на год. А потом уже можно смотреть на оригинальные или же взять что-то по типу от Trust, сразу с док-станцией. Когда человек задумывается о покупке консоли, он сразу думает во что первым делом сыграть и сколько это будет стоить. Сейчас я хочу поговорить о подписке. Когда пользователь распакует консоль, он увидит, что к сожалению нет 14-дневной подписки Xbox Game Pass Ultimate. И это очень плохо и нелогично со стороны компании, так как вместе с геймпадами эта подписка идет. Но все же вам не придется покупать первый месяц подписки за полную стоимость при условии, что вы новый пользователь и до этого ни разу не пользовались Xbox и не оформляли подписки. Стоимость первого месяца составит всего 1 доллар. Это означает, что за 1 доллар у вас будет целый месяц ознакомления с библиотекой подписки и если вам понравится, дальше будете продолжать подписку за 11 долларов. На YouTube уже есть куча видео как сэкономить на xbox на этом моменте я зацикливаться не буду обратная совместимость игр и аксессуаров единственное что не будет поддерживать консоли нового поколения это сенсор Kinect и игры к нему все остальные аксессуары и игры с xbox one без проблем сможете использовать на новых консолях на обеих консолях присутствует удаленный доступ это означает если вы где-то на отдыхе хотите поиграть в форзу и у вас есть только телефон геймпад и интернет со скоростью не меньше 10 мегабайт в секунду вы спокойно можете запустить свою консоль удаленно. Это можно сделать с помощью приложения Xbox. Приставка обязательно должна быть в быстром доступе. Даже я, когда нахожусь в кафе и у меня есть с собой геймпад, я с помощью мобильного интернета могу спокойно проходить Ассасина под чашечку горячего кофе. Это было самое главное, что вы должны знать перед покупкой консоли. С вами был Владислав, до новых встреч.